О своих боевых подразделений у фюрера возник план контрудара по войскам первого белорусского фронта частями девятой армии и армии штайнера при поддержке авиации. На совещании фюрер издал приказ всякое отступление подразделений на запад запрещено. Офицеры, которые не подчиняются безоговорочно этому приказу, должны быть арестованы и расстреляны на месте. За исполнение этого приказа они отвечают собственной главой. От успеха этой миссии зависит судьба в Рейха. Но задействовать Девятую армию генерала Бусса в предстоящем наступлении на русских не удалось. В результате умелых действий командования Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов эта армия была окружена силами 28-й армии на юге и 3-й 69-й армии на севере. 22-го числа, ожидаем контрудара армии Штайнера, не было. Это было вызвано одной причиной сильным натиском Красной Армии. Теперь, когда набор советских сил наиболее ощущался на севере Берлина, Штайнеру пришлось перенести даже свой штаб из Ораньенбурга. Туда в ночь на 23-е подошла первая армия войска Польского. Силами первого механизированного и 12-го гвардейского танкового корпуса первый белорусский фронт начинал окружение города с севера. Во второй половине дня в бункере состоялось военное совещание, на котором командиры частей докладывали Гитлеру о своих мнимых победах. По воспоминаниям некоторых свидетелей тех событий у присутствующих создавалось...